Друзья мои, всем привет! С вами снова Димас. Сегодня приготовлю для вас рыбу. Наловил вот такую небольших малышей. Ну, как раз пойдет. Вот такие кушки. Очень мало ингредиентов будет. Обычная панировка стандартная. Можете сами сделать сухари панировочные. Чуть-чуть добавлю муки туда кукурузной и крахмала кукурузного. И как бы, в принципе, все: Соль, перец и масло растительное на чем будем жарить все сейчас приступим будем разделывать и как бы смотрю многие так делают чистят от кожи надо попробовать и вот такую вещь сделать так что вот надрезаем вот здесь может неправильно делаю честно я только посмотрел несколько видео где вот голова заканчивается тут мясо вот затем переворачиваешь и влезаем вверх вот так прям под кожицу ведешь и вот так срезаешь и с этой стороны то же самое, прям по плавнику, по верхнему, по хребту, вот так проводишь и дальше все просто в принципе, берешь и вот так снимаешь ее эту кожу с обеих сторон уйти тут бусь, вот кошки у меня тут лазят, хотя я им рыбу дал уже, интересный процесс. Ты вот так сдираете все кожу в принципе она сдирается легко вот делать будут без головы вот, голову убираем и вот все внутренности вот оказывается здесь где это как голова икра вместе со шкуркой всегда вылазит или молоко если что там есть да вот тут реберной части вот эти мясо вот снимается потому что маленькая ну маленькая рыбка наверное из-за этого. Вот и тоже пожарю. Это все кошечкам отдам. И вот получается такая рыбка. Тут вот пузырь еще. Ну, пузырь можно не вынимать. Он съедобный у рыбы, как вы знаете. И здесь на плавнике я срежу. Так и маленькие окошки получаются. Прикольненькие. Тушки. Вот сейчас буду зачищать. Это все кошкам отдам. Идите, ешьте. Кунек небольшой. С крупным будет полегче снимать. Но с маленького тоже несложно. Надо только приноровиться, кто, кто постоянно этим занимается, наверное, на них же профессионалы. Ну, не, не, процесс, говорю, несложный. Надрезаете. Она как бы хорошо снимается. Раз, с одной стороны. Иди отсюда. Кошки достали. И со второй стороны. И кровить слазит прям сама. И голову срезаем. Идите, гулять все кишочки остались тут как обычно вот окон чем хорошо его чистить очень вот легко не надо чистить я чешу, естественно когда вот целиком просто спорол раз раз и здесь вот получается ну, только вот единственное вот сейчас покажу срежу вам Реберные, реберное мясо остается но можете это оставить тоже пожарить как бы вот достаточно много мяса а вот шуя кошки любят, сидят. Так что такой процесс незамысловатый. Ну и не мутный, в принципе, когда делать нечего сидеть. Зато прям у вас целые тушки получаются. Ну вот смотрите, я вот почистил почистился. Пузырики оставил. Как бы она чистая и мыть свежая. Вот и корка тоже ее тоже запанирую. Так что берем емкость вот такую. И кидаем туда рыбок. Чуть берем соли. Пару щепоток буквально присолим ее и смесь перцев у меня тут и чуть-чуть поперчим и добавим немножко маслица чтобы схватилось и все перемешаем пусть постоит у нас несколько минут десять рыбка у нас просолилась тут вот взяли сковородочку сковородка холодная должна быть и насыпаем нашу панировку обычные сухарики, чуть крахмал добавим кукурузный и муки кукурузной немножко мелкого помола, не крупного и все это аккуратненько перевернем, запланируем миссы, со всеми делами лучше побольше насыпь панировочкой, пусть она у вас будет все, волокётся. Вот такая вот получается панированная рыбка. И теперь выкладываем как произвольно, как вам больше нравится. Можно красиво как-нибудь выложить. И вот как раз у нас получилось в форме цветочка. Вот и корочку тоже выложим сверху. Кстати, панировки почти не осталось. Так что ее отставляем. Вот так красиво получилось. Можно было побольше, но я не стал. Опять же говорю, что можно выложить произвольно. Ну все, сейчас пойдем у нас греется, пойдем жарить нашу рыбку. Ну вот, мы ставим нашу сковородку и наливаем масло. Масла достаточно много. И все жарится. Ну, вот у нас с одной стороны рыбка поджарилась немножко, и мы ее сейчас переворачивать будем. Накрываем крышкой. Размер чуть меньше, диаметр сковородки. Излишки масла сливаем. Рыба у нас здесь оказывается на крышке, и аккуратно ее опускаем вниз обратно. Ну, по желанию можете это же масло добавить у вас все стороны тоже поджарилась можешь не добавлять и все и также продолжаем жарить не накрываем крышкой буквально пару минут потому что у нас уже рыба почти готова смотрите какой колер получился рыба чуть подостыла мы сделали фоточки но она по-прежнему хрустящая. все любят записывать этот звук сейчас в чем прикол непонятно вот ну что мы попробуем как раз самую хрустящую Mm. приятно пахнет рыбкой вот все отделяется mm. очень вкусно очень вкусно с лучком с томатиком mm. сочетная рыбка получила идеально вкусная. так что вот такой вариант приготовления речной рыбы в данном случае окуня в плане чистки он очень хорошо подходит. Поймать, в принципе, несложно. Рыба такая везде, в любом ударе водится. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, подписывайтесь. Обязательно нам нужна ваша помощь. Лайки, дизлайки, комментарии пишите, как вы готовите, может быть, рыбу. Увидимся на канале. С вами был Димас. Всем приятного аппетита. Пока-пока.